Приветствую вас дорогие друзья на нашем канале. У меня сегодня для вас очень короткое видео. В этом ролике я расскажу вам об очень интересной функции, которая заложена в электронных блоках управления практически во всех наших водородных газогенераторах. Эта функция позволяет нам решить иногда возникающие спорные вопросы с нашими заказчиками. Хотя подобные ситуации случаются достаточно редко, но все же наше оборудование иногда выходит из строя. И тогда, когда пользователь, обращаясь к нам пытаются решить вопрос восстановления, ремонта оборудования. Зачастую некоторые пользователи заостряют наше внимание на том, что оборудование хоть и было куплено год-два назад, достаточно давно, но при этом, по их словам, газогенераторы вообще практически не работали, то есть они приобрели новое оборудование, которое через полгода или через год включения не работает, оказывается не работоспособным. Для решения подобных спорных вопросов, для того, чтобы выявить, действительно ли оборудование простояло в кладовке э, все это время, с момента приобретения, либо оно э, эксплуатировалось на износ. А для решения подобных вопросов в наших электролизных газогенераторах, а вернее в электронных блоках управления заложена эта функция. Функция проверки а, количества потребленной электроэнергии и времени нахождения в электросети. Эта функция заложена в электронном блоке управления, но она недоступна для обычного пользователя. Эта функция заложена только для просмотра в инженерном меню. И сейчас я покажу, как она выглядит. Итак, я зашел в раздел инженерного меню, и сейчас вы можете увидеть, сколько же вот конкретно этот газогенератор времени находился в сети. Этот газогенератор, он абсолютно новый, на нем проводились только тесты работоспособности после его сборки. Время работы данного газогенератора составляет всего 45 минут. А в следующем разделе мы можем увидеть, сколько же количество электрической энергии потребил за это время данный газогенератор. Количество потребленной энергии 800 ватт. Что же я хотел сказать этим роликом? Вот эта прекрасная функция, которая заложена во всех электронных блоках наших водородных газогенераторов, которые мы сами разрабатываем и производим, она помогает нам выявлять и разрешать подобные спорные вопросы при взаимодействии с нашими заказчиками. Ребята, в связи с этим, очень хочу заострить ваше внимание на том, что цель нашего предприятия – произвести для вас, идеальный продукт. Да, он не всегда бывает идеальным, но наша цель сделать тот продукт, который даст вам только удовлетворение. Поэтому, если у вас возникают какие-то проблемы, если у вас случаются поломки, вы всегда можете обратиться к нам. Это не зависит от того, на гарантии оборудование находится или же гарантийный срок уже прошел. Вы всегда можете обратиться к нам и мы всегда поможем вам решить ту или иную проблему, возникшую с вашим электролизным водородным газогенератором. Благодарю вас за просмотр. Всем пока.